Доброго времени суток, дамы и господа Косметика для драконов, пожалуй, самый важный элемент текущего дополнения Как утверждала компания Blizzard, мы будем кастомизировать часами своего дракончика В попытках его как-то улучшить, сделать получше в плане там какие-либо глазки, рожки, коготочки, цвета Собственно, о цветах сегодня пойдет как раз-таки речь «Черные драконы» Черные драконы, особая раскраска для абсолютно любого формата драконов, которые у нас имеются. В ходе прохождения всей квестовой цепочки мы получили четырех разных драконов. В первой локации получили дракончика, во второй локации получили дракончика, в третьей и в четвертой. Мой любимый это вот текущий, собственно тот дракон, которого мы получили с третьей локации, дракон Нагорье. И да, я просто-напросто переделал ее в черный цвет и так вот кастомизировал. В целом мне очень нравится. Сейчас приближу. Как-то так получилось. Круто, реально круто. Ну еще анимация такая мощная. Вопрос остается открытым. Где получить черный облик для драконов? Ответ довольно-таки прост и в то же время сложен. Нам требуется прокачать хотя бы одного принца на максимум. Я же прокачал Гневиона, и у нас имеются интенданты различные, у которых можно купить этот черный облик для любого из наших драконов. Мы подходим к любому интенданту, просим взглянуть на товары, да, покупаем там 389 ожерелье, 398 плащик, и имеются облики, черная чешуя. Для Дракона на горе у меня уже куплен облик, поэтому его тут в продаже нет. Он уже вот, ну, изучен у меня, и, собственно, вот он, он имеется на экране. А, имеется для Виверто-Дракона, для Велаци-Дракона и для Прото-Дракона. Чтобы купить, нам нужно 400 припасов и одна пробужденная Земля. А, 10 пробуждающихся земелек объединяем и получаем одну конкретно уже пробужденную землю. Как сказал ранее, да, нам нужно прокачать репу с гневионом и прокачать ее на максимум. Чтобы ее прокачать на максимум, нам нужно участвовать в различных ивентах, нам нужно сдавать ключики. Этот процесс займет 7-10 часов. Делать это в группе, делать это группой в формат 2х4, конечно же, намного лучше. Но если вы никуда не торопитесь, то постепенно качаете эту репу, и все у вас будет хорошо. Теперь же вопрос закрыт. Черная чешуя — это покупка у интенданта. За обычные ресурсы просто требуется много репутации. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!